Доброе утро. Ну, я на самом деле была поражена высоким уровнем тех работ, которые представляли студенты. Я как понимаю, что основная задача этой конференции, конечно, показать нашей молодежи и привить ей, и продолжить их стремление делать науку, делать хорошую науку и продолжать наше дело, потому что без них мы не сможем идти вперед тем, которые могли бы выделить, которые вам Ну, поскольку я специализируюсь в области применения полимерных материалов в медицине, конечно, меня больше всего интересовало каково положение положения положение вот, в науке российской именно в этой области. И в общем-то эта область достаточно молодая, и есть хорошие разработки. И больше всего меня поразило, что а, как бы молодые ребята, они с большим энтузиазмом об этом говорят. Не все пока получается, но я думаю, что перспективы достаточно большие. Хорошо, а ваше ожидание проведения конференции в стенах Казанского федерального университета? Ну, поскольку я в стенах Казанского университета бывала до того, Конечно, меня не удивляет, что эта конференция проводится здесь, в Казани. Вот. Я считаю, что организация очень хорошая. Ваше общее впечатление о Казанском федеральном университете? Ну, это, конечно, сильный университет, и особенно в направлении медицинского применения. Поэтому я думаю, что те усилия, которые руководство университета вкладывает в подготовку молодых кадров, безусловно, дают свои плоды.